всем привет с вами шадипой и сегодня я буду на сервере своего подписчика кстати ссылка на его канал в описании заходите у него очень много интересных видео ну в общем давайте начинаем что же я хочу сделать смотрите какое у меня красивое Всё тут красивое так первым мы сделаем Таймсет 111, ой, no. таймсет, и построим его, Попросил мне сделать спауни ему, ищи быстрее. А, mm. И, давайте mm. ее сделаем знаете как чтобы она светилась как бы будет интереснее все э... ладно не сделаем все инзритом mm. сделаем знаете все будут вот стены Поли меня, ты что, ты вообще что ли? Как <плево> <Ах>, потерял? Шади, вообще, <плево> не... шади, плеей. Чё? А здесь я сделаю световую какую-то систему давайте а, сразу и свет включается отлично я приду Нет, давайте, давайте мы давайте. да да да да да да да Ба... Я тебе в Немножко... Я бы не рассчитал силу Вот так вот Так вот, значит Значит так Блин Да что это? Что это такое? Все, вот так Оп Нормально, да? Я должна приползить Одну дверь просто Одна дверь Может у нас бы не было всяких других дверей mm. Ты издеваешься? А сколько можно? Во Идеальная картинка. А тут у нас... Какие-то там рисунки были всякие. Ну да. Такие рисунки детские. Ну а что? Вот оцените от 0 от до 10 Похож офис на ФНАФ 1? Только с маской. Ну, маску вот? Во! Вот это вот похоже. В да. Давайте стрелочки добавим которые я не знаю где они находятся а вот Во. Ну, все тут проходы типа нет. Понятно. А вы... Ой-ха, <свес> <свес> добро а, пожаловать. Пожаловать. Добро пожаловать. А да, сервер. Сервет, Блин. Да. Да. Ты издеваешься? Блин, как? А вот так. Сервер. Сервер кого? Я уже забыл, кстати. Ребята, сейчас я быстро загляну. Ну ладно, в качестве названия будет вот это. Да, я понял. А что не вставляется? Да у меня не вставляется. Майн геймс. Майн... Ита, Майн... Г... Нет. Геймс, А, блин. спавну. она, Что-то Не то. Мистер все да. идеально. Правда, ничего нихрена не видно. все вот это идеально все ну, Давайте сделаем, конечно подсветку. Даже лучше, чем ожидал получилось. Ну, в общем, ребят, я Мишка Фрейди. Да, я искала встретить. Ну, это... Да где? Я случайно Дверь сломал. Вообще ужас. Ну что? Ждем реакции моего подписчика, она будет в этом видосе вставлена, а я типа заканчиваю видео, вот. все потом все отлично. Лет. Интересно, мне понравится. Обалдеть, да. Спасибо. Хорошо, что ему понравилось это. Ну ладно. Но мне нравится, что ему понравилось все-таки. В принципе, логично. А этот видос подходит к логическому завершению. Тем пока. Смотри другие.